В партнерстве с компанией Global Intellect Service вы получаете широкий спектр инструментов для создания своего собственного бизнеса на востребованном продукте для предпринимателей на рынке абонентских плат. Сотрудничать с компанией могут люди с разными финансовыми возможностями и с разной скоростью зарабатывания в зависимости от выбора одного из четырех партнерских пакетов. Стартселлер – 300 долларов, бизнес – 1400 долларов, Премиум 3900 долларов и VIP 6300 долларов. Для продвижения своего продукта компания разработала современный план вознаграждения, который позволяет выстраивать структуру партнеров, с которыми вы в команде начинаете заниматься продажами продукта и в дальнейшем масштабировать партнерскую программу. Уникальность идеи состоит в том, что стартуя даже с пакета «Стартселлер», вы получаете личный кабинет, пошаговую систему работы, возможность зарабатывать на аренде и продаже продукта для предпринимателей. При аренде лицензии UDS предпринимателем, который составляет 100 долларов, непосредственно вам будет начисляться 30 долларов ежемесячно. При продаже лицензии конечному предпринимателю за 900 долларов, ваш доход как партнера составит 200 долларов и 10 ежемесячно. Те, кто хотят иметь больше, переходят на любой из партнерских пакетов. Как партнер вы получаете личный кабинет, пошаговую систему работы, определенное количество продукта в зависимости от партнерского пакета и право на 7 видов премий, для получения которых вы не обязаны ежемесячно делать закупки. Достаточно всего лишь реализовывать продукт для предпринимателей и масштабировать партнерскую программу. Первый вид дохода – розничный у вас есть возможность сдавать лицензии UDS в аренду предпринимателям. Стоимость аренды составляет 100 долларов ежемесячно, из которых непосредственно вам будет начисляться 80 долларов. Если у вас пакет «Бизнес», то у вас одна лицензия и соответственно ваш доход по аренде будет 80 долларов ежемесячно. Если у вас пакет «Премиум», то у вас 6 лицензий и ваш доход от аренды составит 480 долларов ежемесячно. Если у вас пакет VIP, то у вас 12 лицензий и ваш доход от аренды будет 960 долларов ежемесячно. При продаже лицензии конечному предпринимателю ваш доход как партнера составляет 900 долларов. Далее, пожизненно вы получаете вознаграждение с абонентской платы клиента в размере 10 долларов ежемесячно. Как использовать эффект рычага и подключать больше клиентов? компании реализована собственная многоуровневая партнерская программа, которая дает возможность подключать больше клиентов через созданную вами партнерскую сеть. Теперь подробно и по порядку. Когда вы приобретаете один из партнерских пакетов, вы получаете доход от бинарной системы, которая предусматривает три вида вознаграждения. Личная рекомендация, командный бонус и лидерский бонус. Давайте разберемся подробнее. Когда по вашей личной рекомендации кто-то приобрел пакет «Бизнес», то вы мгновенно получаете бонус 90 долларов, 500 долларов или 1000 долларов соответственно. В бинарной системе вся ваша партнерская сеть делится на две команды. Когда в левой и правой команде появляется по одному новому партнеру, Происходит закрытие финансового цикла, и вы мгновенно получаете на свой счет 90 долларов за пакеты «Бизнес», 300 долларов за пакеты «Премиум» и 600 долларов за пакеты «Вип». Лидерский бонус составляет 10% от товара оборота ваших лично приглашенных партнеров до третьего поколения. Бонус быстрого старта – это дополнительная возможность для быстрой окупаемости. Когда вы подключили одного личного партнера, с этого момента включается таймер 30 дней, и по условиям этого бонуса, если по вашей личной рекомендации подключатся 4 партнера на пакет «Бизнес», 4 партнера на пакет «Премиум» или 4 партнера на пакет «Вип», вы дополнительно ко всем выплатам получите бонус 1000, 3000 или 5000 долларов в зависимости от того, какие 4 партнерских пакета приобрели ваши партнеры и на каком партнерском пакете пакете находитесь вы. Пассивный доход. Для того, чтобы получать все виды вознаграждения, каждый партнер оплачивает абонентскую плату в месяц 50 долларов. С каждой такой абонентской платы в вашей структуре до седьмого поколения включительно вы получаете по 3 доллара. Самое увлекательное, вы получаете по одному доллару от абонентских плат клиентов всех ваших партнеров до седьмого уровня в глубину. То есть у каждого из ваших партнеров есть какое-то количество клиентов. К примеру, в вашей партнерской команде 100 человек. У каждого 10 клиентов. Сделать это очень просто. В таком случае ваш постоянный пассивный доход от абонентских платежей составит более 1000 долларов ежемесячно. Обратите внимание, на партнерском пакете VIP вы имеете полный набор инструментов для создания бизнеса абонентских плат с максимальной скоростью. Каждый выбирает свой вариант старта и свою скорость. Кому-то достаточно стандартных комиссионных на партнерском пакете бизнес, а кто-то хочет получать максимальные вознаграждения на партнерском пакете VIP. Начните зарабатывать на реализации инновационных IT-продуктов и создайте бизнес абонентских плат уже сегодня с компанией Global Intellect Service.